Здравствуйте, друзья! С вами вновь портал ВФОК, российский голос виртуального автоспорта записи с старой кирпичницы Индианаполис, арены 15 этапа онлайн-чемпионата ФОК Back in History. На ваших экранах, на заднем немного плане, Алексей Апарин, победитель прошлого этапа. Однако в этой гонке он стартует лишь с 10 места. А, но об этом немножко позже а... Когда мы будем говорить о стартовой решетке, необычная, крайне необычная квалификация, которая принесла, ну, просто очень уж интересные результаты. Очень необычная сегодня будет, видимо, гонка, потому что отчасти лидеры те же добавились новые. Есть дебютанты этапа, кто-то участвовал вчера в квалификации, но не смог сегодня выйти на старт и многое другое. Об этом мы сейчас расскажем вам поподробнее во время обсуждения стартовой решетки. Ну, в общем, наверное, еще один такой момент стоит сказать. Пока мы еще не начали. Дело в том, друзья, что э, произошла такая неприятная история э, на этом этапе. Это уже, можно сказать, во время его, то, чего здесь еще пока не происходит. Э, к сожалению, подвел сервер, э, не смогли э, организаторы взять э, э, нормальный и пришлось взять сервер Дмитрия Семкина. Сервер отличный, но у многих игроков были лаги, хотя мы этого еще пока с вами не видим, увидим. Просто я посчитал, что об этом лучше сейчас сразу все это объяснить вам, почему все это так будет происходить. Для кого-то сервер наоборот был очень отли отличным, но самое главное не это. Несмотря на то, что сервер работал в целом нормально, он на середине гонки, к сожалению, дал сбой и гонка на этом закончилась на гонщике успели пройти 49 кругов. Не хватило всего двух кругов до 70% дистанции. Поэтому по регламенту пилоты получили лишь половину очков. И гонка не 100% дистанции в этот раз. Поэтому и соответственно текущая запись будет немного короче. Рестарт дан не был. Результаты сохранили. Пилоты получили половину очков. Но естественно я не буду вам говорить э... в каких местах они финишировали. Дабы вам было интересно смотреть гонку. Ну что ж, теперь вы знаете, в принципе, то, что нужно знать. Гонка сегодня будет намного короче. И вот теперь мы уже с вами смело можем переходить к феноменальным результатам квалификации. На пол позиции Богдан Холошевский, который в первый и единственный раз в чемпионате представляет команду BMW Williams. Но это не самое главное. Время Богдана Холошевского 1 минута 11 секунд 9 тысячных. Следом за ним Дмитрий Загоруйко на Феррари 1 минута 11 секунд 11 тысячных. Всего тысячных секунды разделили первое и второе место на стартовой решетке. Невероятный результат. На третьем месте должен был стартовать Александр Горбунов, очень нечастый гость нашего чемпионата, но, к сожалению, после удачной квалификации он не смог выйти на старт, а ведь, между прочим, он должен был ехать за Минарди. Третье место для Минарди это очень хороший результат, однако, как я только что уже сказал, не смог, к сожалению, Александр выйти на старт. А следом, на третьем, как раз теперь уже месте, будет стартовать еще один наш нечастый гость, Александр Кривенко, и вот для него третье место это просто невероятно, Потому что никогда раньше он такой скорости показывать не мог На четвертом месте дебютант чемпионата Илья Соболев э -э, Дебютант, которого, можно сказать, привел в чемпионат э -э, Тоже недавний дебютант Дмитрий Семкин э -э, Они, можно сказать, друзья и э -э, напарники в этой гонке Ибо Семкин стартует с пятого... Нет, простите, с шестого места э -э, На напарники с Соболевым по залберу между ними на пятом месте Юрий Воронов, и это в некотором смысле провал для пилота теперь уже Феррари, но по крайней мере он в смог в этот раз выйти на старт, а вот в Китае он, к сожалению, выйти на старт гонки не смог. За ним, как я уже сказал, Семкин. а с седьмого места стартует Антон Плешков, который в этот раз представляет команду Renault. Далее партнер, на восьмом месте партнер Александра Кривенко, дебютант чемпионата Степан Липунов. Финальную, если так можно сказать, шестерку стартового пелетона открывает Артур Бореев на Бархонде, единственный представитель этой команды сегодня. Последнее выступление Бархонда Ибо уже начинается с 2006 года Если пилоты этой команды выйдут на старт Это будет уже заводская Honda. Далее Алексей Апарин Полный провал, потому что квалификация Напоминаю, последний раз в этом чемпионате Проходила э, в формате Одного быстрого круга И на этом быстром круге Мало того, что по ходу самого круга ошибался И уже как бы проигрывал э, Уже тогда установившийся пол позиции э, Так э, еще и в одном из поворотов ошибся и просто вылетел в стену, круг был испорчен, а по регламенту круг не компенсируется, поэтому э, он не, вообще не показал времени, стартует одиннадцатым, точнее, простите, десятым. Он был бы одиннадцатым, если Горбунов вышел на старт. И он э, является последним из тех, кому предстоит стартовать с решетки, потому что далее четверка пилотов стартует из боксов, так как они не присутствовали на квалификации. Это напарник Апарина Алексей Ермаков, э, далее вновь на Джордане, как и на прошлом этапе, Никита Богданков, Напарник Калашевского по этой гонке Александр Никишин и Евгений Баринов, который составит компанию по Рено Антону Пришкову в этой гонке. Ну что ж, сейчас до старта остаются считанные секунды. Гонка нас ждет очень интересная. Видимо. И что это делает Дмитрий Загоройко? А, ну вообще-то он хоть и двинулся, но назад движение в игре разрешено на самом деле. Итак, загораются стартовые огни. репетом ждем. Стартовала гонка. Загоруйка, по-моему, там очень прорывается Александр Кривенко. Очень сложно сказать. Но Холошевский, видимо, сохраняет лидерство. Кривенко, видимо, войдет в первый поворот вторым. Нет, это все-таки делает Загоруйка. Ух, какая тут каша. Так, видимо, там был контакт. Был контакт. Да, действительно, Кривенко второй. На третьем месте Загоруйка, далее Воронов, Плешков, впечатляющий прорыв Липунов, так, один из Зауберов, один из Залберов, это, мне кажется, все-таки Семкин Далее Артур Бореев, Илья Соболев, Никита Богданков, вот только сейчас едет, он первым из тех, кто из боксов Далее Никишин, но его у него проблемы, его обходит Так, а, стоп, а где у нас опарин? У нас опарин куда-то делся и Бореев пока идет по трассе последним Но мы потеряли, кого-то мы потеряли Наверное, Апарина. Так, заканчивается Вот, кстати, сейчас будет поворот, в котором Опарин ошибся в квалификации Вот здесь он вылетел, разбил машину Халашевский лидирует Далее Александр Кривенко Очень классно едет Просто никто от него, наверное, такого сегодня не ожидал Загоруйка Воронов Плешков, Липунов Далее Семкин Бареев, Бареев, но он, кажется, едет в боксы Да, так и есть без переднего антикрыла Его, соответственно, уже обходит Соболев Багда... Далее Богданков Никишин Ермаков и замыкает пелетон Баринов да, в принципе, так и есть, и уже постепенно чуть-чуть начинает холошевски отрываться. Но надо посмотреть повтор, ведь действительно, сошел опарин, это просто для него катастрофа весь этот этап. Эм, и мы просто сейчас должны прерваться, чтобы посмотреть, что с ним случилось. Итак, вот он на своем десятом месте. Гонка стартовала, но Алексей Апарин стоит. Он очень медленно трогается, видимо, специально для того, чтобы избежать каких-то столкновений, но он все-таки... Ударяется обо что-то, видимо это очередной лаг, коих мы уже в, в нашем чемпионате видели множество, и в результате Алексей Опарин ломает себе подвеску, остается без колеса и переднего антикрола. но на самом деле передний антикроула это не так уж и важно, и он действительно сходит еще до того, как э, пилоты, стартующие с питлейна, его покидают. Очень досадно, гонка потеряла сильного пилота, и возможно мы бы увидели с его стороны прорыв. На лидирующие позиции Очень досадно Ну что ж, продолжим Далее смотреть вот. Глазами Александра Кривенко Мы сейчас смотрим и видим Как уже далеко оторвался Холошевский. Там не менее трех секунд И вообще Пока у нас достаточно необычная Ситуация в Телитоне Вот ее более всего Разнообразит как раз Алексей Александр Кривенко, прошу прощения Потому что это лучший результат пока для него и для Тойоты, которая проводит свою, свою вторую гонку в чемпионате. Но, впрочем, вообще для Тойоты 2005 год вообще был одним из лучших. Тойоты, которой, к сожалению, уже нет с нами в Формуле-1, которая покинула чемпионат. Однако, несмотря, если холошевский отрывается, то Кривенко как раз не, не может пока сбросить своего хвоста пару Феррари, пару который по-прежнему, можно сказать, главенствует Дмитрий Загоруйка, хотя как раньше мы обычно, если Загоруйка выступал, хотя нет, это же было всего один раз в Хоккенхайме но с другой стороны в Хоккенхайме Воронова вынесли уже на старте мы видели как Артур Бореев заезжает на пидстоп для смены переднего антикрыла, но должен вам сказать что кроме этого маленького инцидента мы правда еще не поняли об кого он его сломал в принципе старт прошел достаточно спокойно других инцидентов не было Uh, правда вот uh, даже в группе которая стартовала из боксов пока все тихо разве что вот Евгений Баринов смог uh, опередить uh, Алексея Ермакова uh, интересно за счет чего это произошло uh, посмотрим вернемся еще в эту группу uh, пока мы обычно когда Ермаков стартует из боксов мы видим uh, с его стороны uh, прорывы как например это было в, на прошлом этапе в Китае но Сейчас пока у Алексея Ермакова не получается прорваться даже в очки. А, немножко оторвается от своего напарника сейчас Дмитрий Загоруйко, Но вот такой широкий проход на самом деле, выход из этого поворота, это немного не по правилам. Но с другой стороны, на данный момент он вряд ли что-то от этого выиграл. И продолжает пытаться преследовать Александра Кривенко. В принципе, по результатам квалификации он, по идее, должен быть быстрее него. Кстати, в 2005 год, сами понимаете, я имею в виду, кто знает историю Формулы-1, то, что была запрещена смена шин, и вот здесь как раз тоже были такие проблемы, потому что, особенно когда искали сервер, потому что и проблемы, то есть не проблемы, а борьба двух залберов, потому что сейчас Дмитрий Семкин должен сдерживать своего друга и напарника Илью Соболева Тем более, что вообще-то Соболев стартовал впереди, значит он немножко быстрее Так вот, были как раз проблемы, связанные с тем, что на некоторых серверах Там у Плешкова, у Воронова, хотя я на самом деле не помню у кого точно И проблема у Липунова в первом повороте да, были немножко проблемы, однако... И он сейчас идет последним из тех, кто стартовал не из боксов, потому что этой группе еще предстоит догнать пелетон, если это вообще выйдет. Я вот хочу продолжить свой рассказ. Дело в том, что на некоторых серверах это правило шин продолжало действовать, как ни в чем не бывало о том, что их нельзя менять. А вот на некоторых других было все нормально и шины менять было можно. И вот здесь, на сервере Дмитрия Семкина, если я не ошибаюсь, шины менять нельзя. Поэтому перед пилотами стоит тоже такая непростая задача, как оторвался Холошевский. Он сейчас быстрее всех на трассе. Ну, впрочем, как раз тут стоит добавить, что его результат квалификационный, о котором мы говорили, всего на две тысячных быстрее. Это результат того, что в принципе круг он прошел на квалификации хуже, чем на практике, потому что на практике он ехал и побыстрее. А вот для Дмитрия Загоруйка это вполне, так можно сказать, закономерный результат. Он как раз примерно такое время и показывал. А вот другое дело, что все-таки у Загоруйка, он немножко подотстал от Кривенко и опять подпустил обратно Юрия Воронова. А, ну, в принципе, сейчас э, не суть важно, кто из этих двух пилотов Феррари будет впереди, потому что сейчас главное отыграть как можно больше очков у Макларена, который сейчас в очень плохом положении на данный момент в гонке. А, и, в принципе, в каком порядке будут все две Феррари, неважно. важно. Их сейчас основная задача, это если... Ну, по идее, мне кажется, если уж не Хрожевского, то Кривенко хотя бы догнать и опередить. Антон Прыжков Следом за двумя Феррари по-прежнему на пятом месте На своей Рено Едет за своего Любимого пилота Джанкарло Физикелу Кстати Еще один такой момент Используется во всех Этапах всегда одинаковая физика Физика Болида от Болида Который в текущем году Выиграл Кубок Конструкторов Чемпионом в обоих зачетах В 2005 году была Рено Фернандо Алонс и Рено выиграли и личный зачет, и кубок конструкторов. Поэтому здесь физика как раз от Рено. А у Рено в 2005 году была шестиступенчатая коробка передач. Здесь в Индианаполисе это не самый, я бы сказал, оп оптимальный вариант. Поэтому можно сказать, что это не самая быстрая машина именно здесь. Александр Никишин подбирается постепенно, мне кажется, к Никите кого, Возможно, здесь как раз будет... Борьба за позицию между этими двумя пилотами И уже пытается опередить Да, Никишин этот этап едет намного лучше, чем уже, можно сказать Чем прошлый, потому что хотя бы Он сейчас в состоянии бороться с кем-то, кроме самого последнего места И я не вижу его традиционных интернет-проблем Правда, к этой парочке подбирается Баринов Так что... Еще неизвестно, как говорится, чем все это закончится. И вы не поверите, друзья, как бы это странно не звучало, особенно по сравнению с прошлой гонкой. 12 последнее место ⁇ Макларен. Причем единственное на трассе. Вот так. Более того, мне кажется, или я здесь перепутал это другое место на трассе. Нет, я подумал, что сейчас этот Макларен будет обгонить на круг Холошевский. Кстати, Холошевский еще больше отрывается от Кривенко. Кривенко, в свою очередь, чуть-чуть опять оторвался от Загоруйка. Но Загоруйка не может сбросить с хвоста своего напарника. Правда, вот здесь на выходе у Ворона возникли проблемы, мне кажется. Плешков все еще на пятом месте. Однако к нему подбирается Соболев, который разобрался со своим напарником. И, наверное, это было очень давно. И, наверное, какие-то проблемы у Семкина, потому что... Мы просто пропустили обгон. Досадно, что мы его пропустили, но. Э, так, он на... я не вижу Артура Бореева. Он, видимо, сошел. Э, что, в принципе, достаточно досадно, учитывая его э, прошлый раз в э, шестое место на финише в Китае. Правда, все равно последнее место, но, тем не менее. Так, ну, сейчас.. Э, за Холошевским, я думаю наверное нет смысла наблюдать потому что он едет вперед ему сейчас очень тяжело будет кому то помешать выиграть эту гонку кстати вот может быть затронуть такую тему Абсолютно принципиально новый шлем у Богдана Холошевского выполнен исключительно в черно-белых тонах. Э, и связан, как сам Холошевский говорит, это с тем, что просто с досадой от того, что творится в жизни, и, например, от той же Победы в чемпионате Дженсона Баттона В реальной Формуле-1, которая на, на этот момент уже, собственно, свершилась. То есть э, этот этап проходит. Э, по-моему, через неделю после Гран-при Бразилии 2009 года. Ну что ж, не будем о реальной Формуле 1. Воронов, мне кажется, или это просто так от того, что сейчас скоростной участок. подотстал, от Загоруйка, подостал. Подостал. Классный поворот, Бенкинг. Но это Индианаполис. Длинная прямая, где болида разгоняются приблизительно до 330. Ну, может, в гоночном варианте чуть поменьше. А, и э, после этого медленная часть, э, инфил, так называемый. И вообще трасса в Индианаполисе, это, если так можно выразиться, трасса контрастов, потому что э, колоссальной длины, ну не колоссальный, но очень длинный скоростной участок. Это последний поворот с э, бенкинговой и длинная прямая. Которые, казалось бы, требуют низкой прижимной силы, сочетаются с достаточно медленным инфилдом, который по прижимной силе достаточно требователен, поэтому здесь очень важно найти компромисс. Мне кажется, что Илья Соболев начинает приближаться к Антону Плешкову, и вообще сегодня Залбер выступает достаточно сильно правда это шестое 7 седьмое место, но это все-таки не шестое, последнее место, как было с Артуром Бореевым на прошлом этапе, да, Семкин все еще седьмой, а Баринов, так, у нас куда-то самоустранились Богданков и Никишин, возможно, оба побывали на стопе. я не могу понять, почему они оба так синхронно про просто провалили огромное Скажем так, время Количество времени Как будто бы они остановились Ну да, это скорее всего был пидстоп по обоих, правда не могу понять почему Может быть в результате какого-то столкновения А Баринов прорывается Баринов э, настигает Степана Липунова Дебютанта этого этапа И возможно здесь мы скоро сможем Пронаблюдать обгон с его стороны Вполне может быть Потому что вот, мне кажется здесь на скоростном участке Баринов при... Да, однозначно Он приближается и Намного быстрее на прямой и нет, здесь решил не рисковать, в принципе, правильно сделал. Но Липунов уходит в зону безопасности, и его проходит Баринов. Да, все Может быть, его сейчас и Ермаков даже сумеет обогнать, вполне может быть, почему нет. Да, у Липунова проблема, вновь э, выходит в гравий и проигрывает еще одну позицию. А теперь он становится десятом, на одиннадцатом месте Богданков. И вот Никишин, он сейчас Никишин последний. Он уже проиграл, видимо, круг э Богдану Хлажевскому. И теперь его... Э да, так и есть. И теперь его на круг будет обгонять Кли Александр Кривенко. Э но, в принципе, Никишин это не такой пилот, который станет специально э задерживать э соперников. Э правда, он сейчас напарник Хлажевского, но тем не менее, я не думаю, что он будет на него играть. В общем... Халашевский, так, надо сказать, неплохо справляется. Э, более чем. Так что мы сейчас можем, наверное... Да, Загоройка уже не в состоянии держаться за Кривенко и пропускает его. А, Воронов все-таки немножко увеличился отрыв. Но, тем не менее, держится А вот Соболев еще чуть ближе приблизился к Плешкову Вот здесь-то как раз, наверное, будет борьба Ух, как несет заднюю часть Но это такие очень сложные, медленные повороты Это самые медленные места на трассе как раз вот после этого поворота направо, где вылетел опарин в квалификации Начинается участок, который проще всего охарактеризовать как газ в пол Потому что самый длинный, самый скоростной Дмитрий Семкин без переднего антикрова Непонятно абсолютно, как он его разбил, обо что И совершенно очевидно, что сейчас одному из залберов предстоит пит -стоп. Этим воспользуется Евгений Баринов, который его сейчас, очевидно, обгонит. Алексей Ермаков тоже не отстает, в принципе, от Баринова. Или, по крайней мере, отстает не так быстро, как можно было подумать. Далее Степан Липунов. И его уже догнал Никита Богданков. Но теперь от Богданкова очень сильно отстает Никишин. Нет, показалось. Показалось, что Никишин без переднего антикрыла. Это абсолютно не так. А вот Холошевский. Заканчивает очередной круг, начинает следующий И давайте посмотрим В принципе, уже нет До финиша все-таки далеко Но намного меньше, чем обычно и по гонка сегодня к сожалению, как и обычно во всех остальных записях не считаю круги, не имею такой возможности, но должен сказать, что всего-то количество кругов я знаю, даже в таком оборванном варианте гонки 49 кругов полных успели пройти гонщики. На 50-м произошел обрыв сервера, на котором мы, собственно, эту запись и закончим. Посмотрев ее, разумеется, результаты. Так, а что это? А, я подумал, Холошевский позади. Нет, Кривенко просто обогнал Никишина. Теперь об обходить Никишина на круг предстоит Дмитрию Загоруйко, но, в принципе. Так, вот у нас здесь Антон Плешков, но позади него был Соболев. И сейчас Соболев отстал. Интересно почему. Да, Баринов на седьмом месте, на восьмом. И. А где Сёмкин? Вот, Семкин. И Семкин сейчас. За счет своего стопа аж на одиннадцатом месте. Да, он очень много потерял идет сейчас на предпоследнем месте, в то время как на последнем, по-прежнему Никишин. Вот какой интересный контраст. Болиды команды BMW Williams на первом и последнем местах. Лидер гонки и аутсайдер гонки. Вот такой вот Каламбур если так можно сказать, Кривенко по-прежнему идет вторым, мне почему-то начинает казаться, что он начинает э, сокращать от... да! Или... нет. Прошу прощения, извините. Все-таки отрыв не смещается в обратную сторону, то есть он не сокращается, но все-таки он перестал расти с пугающей скоростью, и пока он стабилизировался. Интересно, Воронов все еще не в состоянии опередить своего напарников, что в принципе для него очень необычно. Честно говоря, необычно такое наблюдать со стороны Юрия Воронова. И вообще, пара Феррари не в состоянии догонять сейчас Александр Кривенко. А Антон Плешков, вот мы уже говорили об этом, каким-то образом все-таки сбросил с себя Илью Соболева. А Соболев здесь широко выходит. И мы там ожидали борьбы, видимо, борьбы пока не будет. Этот поворот, я бы сказал, все-таки срезает Ирия Соболев и вообще достаточно агрессивно ведет свой залбер по трассе за ним уже я бы сказал уже очень недалеко евгений баринов евгений баринов едет очень быстро но как мы видели по прошлым этапам достаточно часто и почти всегда его стиль вождения в конце гонки приводит к проблемам. С другой стороны, гонка эта, напоминаю, будет пройдена не полностью, поэтому, может, эти проблемы у Баринова возникнуть и не успеют. А это Макларен Алексея Опарина. Э, ой, простите, Ермакова. Парин тут у нас как раз выбыл. И уже восьмое место. Э, это уже очковая зона, хотя всего одно очко. Э, и уже э, на что-то... Уже результат неплох, по крайней мере хоть какие-то очки в копилку Макларена, значит, если позволите отыгрыш очков в Кубке Конструкторов у Феррари, уже не будет в сухую. К Степану, опа, у нас Никишин, это был Никишин или Холошевский? Нет, это был Холошевский, потому что Никишин пропустил пару Феррари, а Богданков пропускал как раз Холошевского на круг, и теперь он пропустил еще и.. Топ. А, это Залбер, простите, нет. Кривенко. Он еще не обогнал Богданкова. Но на круг опередил Дмитрия Семкина. Таким образом, все более проваливается вниз Дмитрий. Плешков пока едет на пятом месте по-прежнему, но в одиночестве совсем недавно позади него был Семкин, но он, в принципе, и сейчас там, но теперь уже намного дальше но мне кажется в принципе он постепенно все равно догоняет Антона Плешкова. что в принципе и логично потому что на стартовой и вот только вот здесь немножко заходит в траву в принципе Илья Соболев был побыстрее в в квалификации да в принципе так и есть Евгений Баринов а ну да по все правильно он на этом месте должен быть я подумал что он кого то обогнал давайте посмотрим где сейчас а, вот из этого ворота выходит э, я, Соболев, как раз такой, где можно так широко выйти, что, в принципе, не очень хорошо. А вот уже где у нас э, Евгений Баринов, он уже, да, он постепенно приближается, приближается Евгений Баринов к своему сопернику из Залбера. А и, Алексей Ермаков в то же время, вот он... Как-то пропустил, был момент, он пропустил Евгения Баринова в самом начале, но теперь он от него абсолютно не отстает и, в общем-то, держит ритм, хотя и атаковать не в состоянии. Вот э, Степан Липунов все более и более проваливается вниз, вот его уже Никита Богданков атакует несколько кругов, правда, вот сейчас сам Никита тоже не очень хорошо прошел этот поворот. Дмитрий Семкин, в принципе, по идее, должен их сейчас всех догонять, но мы видим на протяжении всей гонки у Семкина проблемы. И вот, например, в этих двух медленных поворотах его уже догнала пара Феррари. Никишин по-прежнему последний, э Холошевский лидирует. Э вот только в БМД начинает заходить э Александр Кривенко. А на третьем месте по-прежнему Загоруйка, в принципе, все э, логично. И Воронов все-таки немножко отстает, отстает Воронов. Э -э, отстает Воронов от своего напарника по Феррари. Но, тем не менее, пока Феррари самое главное отыгрывает очки. Это сейчас главная цель. Э -э, и надо бы посчитать, сколько отыгрывает третье и четвертое места. Это. Всего вместе будет э, 6 и 5 очков, того 11. Если поделить на 2, то это будет пять с половиной. Вроде бы я все посчитал правильно. Э -э, Антон Плешков на Рено. Его глазами мы сейчас смотрели на трассу. Илья Соболев пока не приближается, но к Соболеву пока в принципе не настолько уж сильно приближается Баринов. И отрывы пока стабилизировались до определенного момента. Гонщикам, в принципе, еще предстоят пидстопы. Ух ты! И есть Есть удар. Степан Липунов, в принципе, это можно назвать кроссингом, потому что и сейчас он постоянно меняет траекторию. В бенкинге это вообще делать очень опасно, и таким образом он... И еще удар наносит Богданкову. Крайне некрасиво сейчас Липунов действует. За это, в принципе, неплохо было бы я штрафовать его по завершению гонки там прошла вторая Тойота, Кривенко на круг, на круг обошел Богданкова и как бы за счет этого теперь Богданков не оказался последним потому что он впереди Семкина и Никишина и оба эти пилоты его смогут пройти теперь пока Богданков будет на пидстопе крайне некрасивые действия со стороны Липунова м так что судьям стоит обратить на это внимание по завершению гонки Потому что крайне опасные действия привели к двойным, двум ударам, и самое это главное был в бенкинге Когда Богданков просто наехал на него, и. В общем-то, я бы сказал, еще хорошо отделался. А семкин пропускает Феррари. В принципе, он, по-моему, уже делал. Может, он пропускал Загоруйка. Ну да, а сейчас пропустил Воронова, все правильно. Никишин последний Холошевский. Фашевский ридирует все еще и там, ой, как далеко, вот только здесь Александр Кривенко, да, он обгоняет сейчас на круг своего напарника Липунова, на третьем месте, на третьем месте Загоруйка, который едет в боксы, как раз перед, как раз позади Никиты Богданка. Таким образом, сейчас э, на третье место выходит э, Юрий Воронов. На четвертом пока, потому что, у, да, долгий пидстоп, на пидстопе он, он обходит на круг Богданкова. Э, вот интересно, успеет ли проехать Антон Плешков? Э, по идее, должен успеть, но нет, здесь уже лимитатор э, включать не обязательно, и Плешков всего лишь приближается к Феррари, но не опережает сохраняет Сохраняется пятое место. На шестом месте, соответственно, Соболев, на седьмом Баринов, на восьмом по-прежнему Ермаков и Липунов сопротивляется. Посмотрите, Кривенко без переднего антикрана, но это уже вообще никуда не годится, даже своего даже напарнику своему мешает и теперь Кривенко вот из-за этого инцидента я бы сказал может попрощаться с шансами на победу если конечно с холостом ничего не случится крайне некрасиво а, таким образом воронов временно становится вторым а нет загоройка скорее всего не успеет хотя нет давайте посмотрим нет загоройка так и останется пока что четвертым до педстопа своего напарника, скорее всего. А ну, в принципе, а несмотря на то, что в некоторых местах пелетон идет достаточно, ну, весьма да, такими плотными группами, конкретной борьбы нет. Ух ты, как там Соболев ударился об стену. Это был, скорее всего, Соболев, потому что заобережь желтый шлеп Филиппе Массы. А Воронов сейчас второй, как я уже говорил. Да, а теперь э -э Холошевский будет кого-то проходить на круг, и, по-моему, это его вновь, э -э его напарник э -э Никишин. Да, это, по-моему, или это... Нет, это Макларен, Алексей Ермакова, который сейчас на восьмом месте прошел э -э Холошевский. Э -э -э да, Александр Кривенко сохраняет третье место, которое все-таки, мне кажется, станет вторым, когда -э -э Юрий Воронов поедет на пидстоп, а вопрос в том, когда это произойдет. И все-таки не будем забывать. Да, Кривенко ехал быстрее обоих Ферари, но все-таки сейчас на пидстопе он еще ставил переднее антикрыло, потерял время. А Воронову, скорее всего, предстоит всего лишь дозаправка. А -а -а -а... Антон Плешков все еще. Пятый. Все-таки Антон Плешков отрывается. Отрывается он вполне. Свободно от Ильи Соболева. Если раньше Иль... Соболев прессинговал Прешкова, то сейчас он этого сделать не может. И более того, Баринов приблизился к Соболеву. Или просто так кажется из-за длинной прямой. Ну, не настолько, настолько я поначалу подумал, но все равно приблизился, приблизился к Илья собрал И, по нет, ошибся. Мне показалось, он там слишком широко зашел и вылетел в Гравии, Илья. Но нет, этого не происходит. Мне кажется, что сейчас Ермаков Нет, он все-таки восьмой. Мне, мне показалось, он должен был быть на седьмом месте. Нет, я ошибся. На девятом месте Степан Липунов Можно сказать, пока что сейчас антигерой этой гонки. Но это если говорить о непосредственно событиях на трассе от э, главного антигероем еще неизвестно кто будет, все еще может случиться и уже в принципе случилось достаточно на 10 получается месте идет Семкин, на 11 Никишин, и да, действительно я был прав из-за действия Липунова Никита Богданков откатывается на последнее место вот я смотрю время близится середина, можно сказать, нашей такой половин... половинчатой дистанции ну там нет, там не половина, там чуть-чуть не хватило до 70%, ну, грубо говоря, две трети. И если это две трети сейчас середина, то одна треть гонки. В принципе, уже может начаться волна пидстопов, а тут какие-то активные действия. Сёмкин, а, Сёмкин, он, видимо, пытался обогнать Никишина, а Бареев, ой, простите, Баринов приблизился уже к Соболеву, все таки он ближе, чем круг назад, и, наверное, сейчас будет атаковать, в общем-то, на это стоит посмотреть. Они вместе на круг еще и прошли Богданкова, и вот сейчас, может быть, будет атака, потому что такие вот действия... Да, атака сейчас будет и проходит, да, проходит, скорее всего, но сейчас тоже такие достаточно сложные повороты, и что... Сопротивляется, сопротивляется Соболев, но все-таки Баринов занял более выгодную траекторию, и, скорее всего, нет, вот даже немножко со срезкой пытается Соболев сопротивляться, но у него ничего, видимо, не выходит, и... А, ну, О, простите, мне просто так внутрь зашел Баринов, мне показалось, что он сейчас поедет в боксы, но... Э, оба эти пилота остаются на трассе сейчас и э, все-таки проходит, прошел все, уже теперь, наверное, не сможет контратаковать Соболев. Э, он там даже, у него был контакт со стеной. И нет, он здесь все-таки поближе. Вот у нас два пилота, какую борьбу показывают. Оп... Ну, немножко неудачливый, но достаточно опытный, я бы сказал, матерый пилот против абсолютного дебютанта чемпионата, хоть и достаточно быстрого, но... Но все-таки, наверное, уже ничего не сможет Соболев сделать. Хотя вот здесь Ширката, но нет, Соболев еще шибе заходит. И здесь все-таки нет. Все, в этом раунде борьба держал Евгений Бай... И как еще и заносит блокировка заднего правого колеса была на торможении у Ильи Соболева. Может, там какие-то проблемы с тормозами или что-то в этом роде. Я вот все время говорил, что Ермаков держится в темпе Баринова, но пока Баринов был занят атакой на Соболева, он шел быстрее, и, видимо, такой темп не в состоянии оказался держать Ермаков, и он все-таки сейчас отстал. Далее идет Липунов, и за ним идет Никишин, которому удалось опередить съемки, но между ними тоже идет, между прочим, борьба. В принципе, Сёмкин был на протяжении всего... Хотя нет, мы, мы не можем так говорить, потому что... А Богданков сходит. К большому содерж... сожалению. Я не знаю, почему это произошло. Я имею в виду непосредственно, скажем, тот удар, который заставил его сойти. Но отчасти мы можем в этом винить Липунова потому что там напрямую были достаточно некрасивые действия а волна пидстопов пока и не спешит начинаться на в... хотя нет воронов там был определенно на пидстопе просто мы этого не увидели пока следили за Бариновым и Серкиным потому что вновь на втором месте Александр Кривенко и я в этом могу видеть как раз только эту причину то что э, я имею в виду причину что единственной причиной по которой Кривенко мог сейчас оказаться на втором месте это пидстоп пидстоп Воронова. Но с другой стороны, из-за того, что Загоруйка поехал на пидстоп сильно раньше, пожалуйста, он проигрывает позицию своему напарнику Юрию Воронову. Э -э так что, а там, посмотрите, и Антон Плешков уже достаточно близко. Так что здесь тоже, возможно, какая-либо борьба. Впрочем, для этого Плешкову придется еще, скажем так, еще поплотнее приблизиться к своему оппоненту. А далее, вот посмотрите, воссоединилась пара Рено, они идут вместе. Пятое и шестое место. Может быть даже Евгений попытается сейчас опередить своего напарника. Правда, для начала его придется догнать. Так что достаточно, я бы сказал, интересное развитие событий. А Соболев, да, он проигрывает Баринова, и теперь уже даже об атаках и контратаках речи быть не может. Правда, вот пытается догнать за счет таких вот достаточно мелких, но не таких уже безобидных срезок. В принципе, это не очень хорошее действие со стороны Соболева. Ермаков пока идет в одиночестве, потому что догнать Соболева он пока, видимо, не может. А Семкин далеко. Семкин, посмотрите, он одним махом опеределал и Никишина в непосредственной борьбе. И также, видимо, они оба обошли Степана Липунову, у которого явно какие-то проблемы. Но зато, можно сказать, справедливость восторжествует. из те, кто сейчас вообще на трассе, Липунов идет в последнем месте, на десятом. По-моему, это десятое место. Давайте посмотрим. Нет, это место одиннадцатое, но, как говорится, тем более. Никита Богданков, хоть и сошел, но все еще в боксах, мы можем просматривать его камеры, но, в принципе, нам это и не нужно. И вот Холошевский, по-моему, Никишина будет опережать на круг в ближайшее время. Так, дымок от торможения. Кто-то перетормозил. Но, в принципе, перед этим поворотом это нормально. А, нет, я разглядел. Там не Никишин. Там какой-то один из зауберов. Один из зауберов. Но я не могу пока сказать, кто именно. А, и нет, на пидстоп не заезжает. в принципе, наверное, можно сказать, тянет время чтобы выйти из боксов лидером. А, Никишина будет обходить сейчас на круг Воронов, который на, на третьей позиции. Это, в принципе, потом предстоит и Загоруйка. Но мы вот говорили, что Плешков может быть, попытается догнать Дмитрия, но нет. Все-таки с Феррари он пока конкурировать не может и едет на по-прежнему на пятом месте. А, Баринов, Баринов, ну, мне кажется, он приближается к... Посмотрим, будет ли атаковать. Да, один из альберов это был Соболев. Соболеву сейчас предстоит пропускать. Холошевского. в принципе, это было бы неплохо сделать уже здесь. А Ермаков будет пропускать на круг Александра Кривенко. Ну что, будет... А почему так... А, это потому что это... Это... Это Никишин, который с Сёмкиным борется, однако... Им обоим сейчас предстоит пропускать э -э, Воронова. Поэтому еще неизвестно, чем вся эта борьба сейчас закончится. Может быть Никишин э -э, воспользуется этой ситуацией, а может быть наоборот. Сейчас э -э, Смкин наторв... э -э, будет отрываться еще больше. Посмотрим. А это наш пока что антигерой Степан Липунов, который едет сейчас за Рено, однако проигрывает ей круг, а может даже и больше. Это Рено, видимо, потому что я вижу и позади него Рено, это было Рено Антона Плешкова, а сзади Рено, соответственно, Евгения Баринова. Но это не борьба, это пропуски на круг, потому что, напоминаю, Степан Липунов идет у нас десятым. А, нет, простите, одиннадцатым и последним. А, в принципе, не самый для него удачный дебют. Но, с другой стороны, вспомните, с чего начал Артур Бариф. А сейчас ничего так нормальный. Обычный пилот, который едет нормально и по правилам. Правда, не везет ему. Всего один раз финишировал на прошлом этапе. в Китае. Так, у нас. Да, это Воронов опередил Семкина. Простите, Никишина, а вот Семкина ему как раз еще предстоит опережать, и почему-то пока это делать у него не получается. Вот, мне кажется, Прыжков. Все-таки. Нет, он не приблизился, Это просто такой ракурс камеры. Он не приблизился к Загоруйка. Зато вот, с одной стороны, Баринов как бы должен к нему приблизиться, но сейчас Липунов. А это опасно. Мы уже. Видели, что Липунов не постеснялся даже своему напарнику помешать э, пройти его на круг, чего уж там говорить Орено. Э -э -э. Так что посмотрим. Это сейчас для Баринова может достаточно плачевно кончиться. С другой стороны, все-таки Плешков-то Плешков как-то его прошел, То есть, почему бы и не пройти.. Э -э -э Баринову. Друзья, опять же, мы об этом сегодня уже не раз поднимали такой вопрос. В силу вот этих особых событий, достаточно удивительная ситуация, вы не поверите. Но уже половина дистанции позади. Той дистанции, которую вообще пилоты смогли пройти. Однако, вот, видимо, Липунов... А, он пропускает, он пропускает Баринова. Но эта ситуация замедлила обоих. И их обоих сейчас будет проходить не кто-то там, а... Богдан Хлашевский. Впрочем, вот лидер это как раз Липонов пропускает без проблем, но Баринов уже сейчас лидер у гонки проигрывает круг, а Хлашевский тем временем абсолютно не спешит в боксы, продолжает движение. Кривенко все еще второй, но он проигрывает теперь уже достаточно много, ну, но это логично, потому что Холошевский у нас еще в боксах не был, или мы это проглядели, но посмотрим. В принципе, он там еще, по-моему, не был. Воронов на третьем месте с Загоройком на четвертом и, видимо, он сдерживал Воронова, потому что сейчас он не в состоянии его догонять. Обидно, откатился на четвертое место со второго. Дмитрий Загоройко, учитывая нонсенс квалификации всего 2000 секунду. Наверное, удивительнее было бы, если бы там была только одна тысяча или вообще одинаковый результат. К слову, вот это могло бы еще спасти Дмитрия, потому что Дмитрий заговорил свой результат, показал раньше. Или нет? Подождите, я сейчас должен немножко подумать. Нет, он показал свой результат, по-моему, раньше. Или позже. Да черт его знает, неважно. Так, Плешков. вот мне кажется, здесь он все-таки на последнем круге чуть-чуть приблизился. Но не настолько... Замедлила ситуация с Липуновым-Бариновым, он подотстал от Прешкова, более того, между ними опять какой-то круговой. Соболев сейчас очень опасно, мог врезаться в перегородку, но все таки увернулся. Зато... сейчас... А, ну Ямаков так и на восьмом месте. Вот правда к нему Семкин приблизился. Нет, это... Это он не приблизился, это другое место, мне показалось. Семкин сейчас по-прежнему под атаками Александра Никишина. Что, в принципе, логично. Они тут примерно с разной скоростью. И чуть едва ли не был контакт. Вот здесь контакт точно был. И вытесняет Никишин, но и. Перек... Пытается перекрещивать траектории, но нет. Он еще Смкины замедлился. И, видимо, в данной ситуации решил уступить. Mm. Ну что ж, вот сейчас ä, мы... было там два момента, когда они менялись местами. Мы их проглядели в обоих случаях. А сейчас мы все-таки все увидели. А -а -а, вот позади.. Я говорил, что... Кого же это он обогнал? Плешкова или... Нет, это Баринов позади Холошевского, но проигрывает круг. А, да, вот, как раз здесь. Я говорил, что между Бариновым и Плешком кто-то из круговых, на самом деле наоборот, это они сейчас <сех> круговые, а между ними Халашевский, лидер этой гонки. И, и все равно... Не самая плохая гонка для Баринова, потому что шестое место, но, по крайней мере, сейчас все идет к тому, что он в какой-то веке финиширует, потому что из всех гонок, которые Баринов провел, начиная с 97 -го года, правда, он не присутствовал на этапах 99 и 2000, но, тем не менее, из всех гонок, где он был, он пока финишировал лишь в одной гонке, это... Эээ... Это был Хаттингхайм 2001 года, четвертое место. И то, он был вновь там обладателем пол и, в общем-то, отчасти боролся за победу. Можно даже сказать, своими попытками обогнать Холошевского решила в последствии победы. Правда, нет в свою пользу, но там тоже были проблемы с тормозами. И можно, если уже так, знаете ли, грубо говоря, до четвертого места он просто дополз. Потому что потом уже его Ягуар не... Абсолютно не был в состоянии тормозить. Но, с другой стороны, сейчас, видимо, таких проблем у Баринова не возникнет. И не потому, что он с ними научился бороться, а просто потому, что не та сейчас дистанция. И, как бы. Так, значит, что у нас здесь? Борьба продолжается. И выносит выносит на, тр... на траву Никишина. Но Никишин так просто не, от... не сдается. И хоть и пропускает, но пытался этим своим выносом траву воспользоваться, чтобы там и остаться на своей позиции. И вот сейчас это, наверное, самая интересная борьба. Широко заходит. Семкин, но Никишин заходит наоборот, слишком уж узко. И в итоге опять попадает на, на траву. И что здесь? Или трава... Нет, просто такой ракурс. Прогревает резину. Или... Потому что как бы кроссинг, но он не имеет смысла. Так. Куда-то у нас... А, Соболев у нас ошибся на торможении. И он пропускает... Никишина, ну теперь он, он, видите, он при возвращении на трассу вынужден пропускать другие болиды, чтобы с ними не столкнуться. И теперь э, у Семкина, он еще и медленно едет. Лепунов сходит. А, так что Семкин сейчас вообще последний. Последний и десятый. Но более того, у него с машиной какие-то проблемы. И вообще, давайте посмотрим, может там заднего крыла не хватает. Да нет. Значит, просто проблемы с корпусом, с шасси, с подвеской. И сейчас, видимо, поедет в боксы. Да, именно это и происходит. чинит машину с подвеской, видимо, проблемы. А, Холошевский вновь не в боксах. Но мне все таки кажется, что он там уже побывал. Просто мы этого не заметили. По идее, уже пора. Давайте посмотрим. Вот он проходит рынок на круг. Давайте посмотрим, где у нас приезжал. Ну, в принципе, отрыв, мне кажется, хуже в боксах был. Вот отрыв Кривенко от Сираде вообще чудовищный. Там чуть ли не полкруга. А Загоройка, в свою очередь, мне кажется, начал постепенно подъезжать обратно к, Ю к Юрию Воронова. Отрыв между но также немного сократился. Но, может быть, не, не настолько, чтобы говорить о какой-то борьбе. А сейчас а, будет на круг проходить а, Антон Плешков. А, нет, тут никого не будет проходить на круг, просто это Холошевский впереди него, который проходил он на круг относительно недавно. А, Никишин не сейчас вновь проиграет круг а, Дмитрию Загоруйко. А Сёмкин, видимо, после пидстопа, да, едет по-прежнему, но на последнем месте. Э -э -э вот Халашевский на пидстопе. Ой, какая борьба, он сейчас выйдет прямо под носом у Кривенко. Ну, но... Немножко дальше, чем я планировал э, Простите, думал но мне так казалось Ну вот он, может быть А, нет, это не точка на горизонте Ну что ж, теперь Посмотрим, какой будет темп Вот так, между прочим, к слову Александр Кривенко После своего пидстопа Установил лучшее время круга и оно быстрее, чем какое-либо время круга в течение гонки у Холошевского. Так что Александр сейчас может быть немножко даже побыстрее, как бы это странно не звучало. М -м -м. Да, Александр недалеко, но сейчас посмотрим, что будет происходить. Может быть, Холошевский сейчас судов сможет отрываться. Так что здесь еще рано о чем-либо говорить уверенно. Посмотрим, как будут развиваться события. и Воронов, видимо, закрепился на третьем месте, скорее всего, так на нем и приедет. Что же можно сказать и о. Э, а Евгений Баринов впереди, Антона Прыжкова. Илья Соболев впереди прыжков потому что Прыжков был на пик Вот что интересно. И сейчас вполне возможно, что. Вполне возможно, что может быть он никаких позиций толком и не потеряет, потому что. А, Дмитрий Семкин, к сожалению, сходит. А, досадно. Все-таки этот. Контакты с Никишином своего стоили. Никишин, значит, сейчас получается девятый и последний. Только это, простите, все-таки Холошевский. Никишин, да, вот, Никишин, он сейчас а... девятый и последний. А... И еще. Но у нас осталось, получается, всего 9 машин от России. надеемся больше сходить они не будут, потому что все-таки э, желательно, чтобы и без того малые очки, крайне малые половинчатые, сегодня достались всем своим потенциальным обладателям. Э. Ну, Липунов и Богданков, видимо, не покидают, потому что как бы им интересно, чем эта гонка закончится, а вот. Сюркин покинуть не может, потому что он все-таки север, но он слетит. До этого осталось не так уж и много времени. И вот Кривенко на втором месте, и мне кажется, что все-таки получается. Нет, да, может быть показал быстрый круг, но сейчас Холашевский вновь отрывается, и значит либо я не знаю, там резина, как -то. разница в топливе. Или, грубо говоря, человеческий фактор. Э, не знаю. Баринов э, вновь про, проигрывает тот самый первый круг Холашевскому. Потому что он, видимо, должен был его все-таки отыграть, когда Холошевский поехал на пидстоп. Э, кстати, Баринов, да, интересно, вот он сам-то на пидстоп поедет или нет? Потому что э, Вот. Съёмке, с, с Соболевым, простите, они на пидстопе побывали, но как бы раньше э, Вот э, Нет, это Соболев, по-моему, был на пидстопе. Соболев сейчас должен ä, пропускать Холошевского. Я вообще все это рассуждение веду к тому, что ä, сумеет ли Антон Плешков вернуть себе позиции. И вот здесь, по-моему, такой ракурс трудно. Да, Соболев пропустил Холошевского, в принципе, и логично. И более того у него проблемы, он выехал на траву, мне там показалось, у него повелось задний мост, а парень в свою очередь прошел Никишина. А, вот посмотрите, мы видим, что передние тормоза, тормозные диски, по крайней мере, вот горел, да, было раскален до до красного цвета, правый левый диска сейчас уже нет. Может быть, они очень быстро остыли но ну, не знаю. Uh, в общем, так, Соболев сейчас должен пропускать Коревенко, и он сейчас где? На шестом месте. Значит, седьмой у нас Антон Плешков, и вот это сейчас один из самых интересных момент. Сумеет ли сейчас Антон Плешков uh, догнать uh, либо, uh, Соболева и uh, Баринова, либо за счет uh, своих пидстопов, либо просто, ну просто он, скорее всего, этого сделать не сможет так можно сказать, своими силами. Но если не Соболев, я не помню, заезжал ли он на питстопу уже в процессе гонки, то вот баринов то там как раз еще не был. И какие-то. Вот я подумал, что срыв уже сейчас произошел, но, в принципе, то пока еще рано это не должно произойти. Ещё не так много проехали пилоты. Да, вот сошедшие Но это, знаете ли, был такой первый звонок к тому, что скоро произойдет. Посмотрите, Баринов уже достаточно близко к Дмитрию Загоруйко. И если бы не тот факт, что ему предстоит ехать в бокс, это было бы интересно. А ехать, я бы сказал, уже пора. Алексей Ермаков сейчас, по-моему, на восьмом месте. Да, на восьмом, но на нем он, наверное, и останется. Я, если честно, тоже не припоминаю, чтобы он был в боксах. Александр Никишин на девятом и последнем месте. Ну что ж, по-прежнему лидирует, и от Кривенко, в принципе, оторвался. А вот Юрий Воронов проигрывает в темпе обым этим пилотом и наверное, так он третий останется, ничего не сможет поделать с сегодняшним преимуществом Вильямса и Тойоты. Более того, Вильямс прощение с БМВ, скорее всего, так и отпразднует победой. Ничего с этим, видимо, остальные пилоты поделать не смогут. Знаете, вот, вот у нас пока единственный вопрос, наверное, вызывает все-таки паринов и соболев, вызывают, э, и их положение относительно Плешкова. Во всем остальном, я думаю, что вся, все уже, можно сказать, борьба закончилась. Э, я это так вообще рассуждаю, потому что у нас неминуемо близится момент, когда у нас светит сервер в этой гонке, после чего она будет как бы закончена, потому что рестартовой гонки не дали. Э, более того, я сразу забегаю вперед, Немножко по другим причинам, там это связано со стартом, потому что э, там произошел обрыв сервера уже буквально после первых кругов, и там можно было по регламенту давать рестарту на сокращенную дистанцию. Эм, э, такая. Такая же, можно сказать, укороченная гонка нам предстоит еще э, в течение этого чемпионата, потому что на момент, когда вот я сейчас записываю эту гонку с комментариями, чемпионат уже закончен, но для тех, кто не в курсе, но смотрит, эту запись, я не скажу ни какая это будет гонка, ни кто победил в чемпионате, ни в кубке конструкторов, пусть это пока будет тайной, и уже посмотрите, уже вплотную приблизился на Баринов, а вообще, вы знаете, я вот так припоминаю, по-моему, там Баков хватало, и атакала сейчас будет Евгений Баринов, не за трезагогрег, он перекрывает траекторию. Но нет, он это сделал один раз, здесь ничего нечестного нет, вот разве что сделал он это очень агрессивно, резко и как-то Может быть Стоило это сделать парой мгновений раньше, потому что уж очень Баринов был близко, мог его просто вынести напрямой. И достаточно опасный момент, но, в принципе, такого уж криминального я здесь ничего не заметил, просто можно было все это сделать немножко. По аккуратнее мне кажется со стороны Дмитрия но в принципе его тоже можно понять стартовал можно сказать в каких-то двухтысячных от полпозиции и вот тебя тут еще и обгоняют отправляют на пятое место в принципе тоже можно понять чисто человеческой точки зрения но тем не менее правила такое правило они есть правила ну если сейчас Евгений так и до конца не поедет в боксы то даже четвертое место загоруйка сейчас под серьезной угрозой и вот здесь он его скорее всего сможет опередить вот-вот опять, вот я об этом говорил вот, на прошлый раз, но они еще видимо за счет лага проходят сквозь э -э друг друга, поэтому здесь это не так страшно, и кто? кто сейчас войдет в первый поворот первым и это делает по-моему все-таки загоруйка, да, он не дает он обор... так, а вот это видимо срыв сервера, все а вот оно то самое у нас сейчас произошло Uh, поэтому друзья вот на этом у нас сейчас гонка к сожалению и заканчивается uh, сейчас uh, поскольку у нас пилоты так в боксы не доедут все таки как никак сейчас я немножко отмотаю назад uh, на как бы, более нормальные позиции машины они вот такие вот можно сказать раскорячены и мы посмотрим uh, все таки uh, кто каким финишировал. итак гонка у нас закончилась вот здесь Поэтому сейчас мы начинаем смотреть результаты. Выиграл Богдан Холошевский, BMW Williams. Угу. На втором месте Александр Кривенко. На третьем у нас получается Юрий Воронов. На четвертом Дмитрий Загоруйко. Так и остался пятым Евгений Баринов, не успел его обогнать шестым Илья Соболев вот за счет своего пидстопа все-таки так и остался седьмым Антон Пришков все-таки набрал одно очко Алексей Ермаков девятым и последним в этой гонке остался Александр Никишин очков не получил, все остальные получают в половинчатую, можно так сказать порцию очков как в личный зачет, так и в кубок конструкторов вот сейчас вы по-прежнему наблюдаете эти таблицы, результаты. На, дан, на данный момент гонка, это, к сожалению, вот так вот скоропостижно окончена. Рестарт дан не будет. Гонка окончена. Половина очков. И сейчас, наверное, пришла пора прощаться. Мы с вами в следующий раз увидимся в Будапеште, в Гран-при Венгрии 2006 года. Достаточно знаменитая в реальной формуле-1. И там пилоты тоже будут бороться, тоже будут разыгрывать очки. Борьба за чемпионат входит в свой, как бы, финальный, можно сказать, раунд. Потому что осталось у нас всего 4 этапа. Это, напоминаю, Венгрия, Ньюбург 2007, Бразилия 2008 и э, пока не выбранная на данный момент, я имею в виду, вот, как происходит эта гонка. Сейчас уже чемпионат окончен, на момент, когда я это записываю, но э, вот когда происходила эта гонка, еще не выбранная трасса на этап 2009 -го года. Ну что ж, увидимся с вами в Будапеште на трассе Хунгара Ринг. Э, до свидания.